Всем привет! У меня продолжается серия, это уже вторая серия приготовления рецептов с беконом. Сегодня запеку спаржу. Просто великолепно, спаржа вообще очень полезная и мы ее очень красиво приготовим. Буквально на 5 минут залил кипятком. Немножко надо запассировать ее, чтобы она стала чуть-чуть мягче и вкуснее. Паржу запасировали, беконом завернули, форму для запекания смазанную предварительно оливковым, в моем случае маслом, выложили, посолили, поперчили, и мне еще захотелось сбрызнуть ее немножко вустерским соусом. И теперь я отправляю ее в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20, может 30, буду смотреть. По цвету бекона, чтобы он был максимально красивый. получилось очень красиво очень вкусно поэтому обязательно подписывайтесь будем делать вкусные ролики